Незнакомка, привет, я твой сказочный принц Я на сайтах знакомств, я любой будто приз. И пусть плечи, уски, и тула, спина и Душа у меня широкая и стройна. Обитаю в холостёвке, здесь пять как назло. Протекает в дождь крыса, лист летом тепло но ведь это не важно, не так ли, скажи, Я согрею теплом тебя, страстной души. Из домашних животных у меня есть кот, Он всегда в пределе, либо спит, либо ждет, А еще любит гадить на лысый ковер. Аромат тут такой, можно весать топор. Только не омрачит счастье этот пустяк, И в душе без любви. Разве меньше мне игра, Короче, хватит огромно, а Я бизнесмен, у меня 10 точек, на нынешний день. Обходу в ванной утром все точки с умой приличных добычи возвращаюсь домой. Пункт приема металла добычу снизу, И можно коту покупать колбасу. Но ведь счастье не в деньгах, раздруг по душе. Можно построить и рай в шалаше Что тебе незнакомка еще рассказать Есть патенты в деревне 3 метра на 5 Как рядом не надник, не воздух, а зон Лебеда, лопухи, чисто в узкий газон Не по верну стандарту, пусть мы будем жить за всею душою природу любить Завись поскорей, позавеешь едва ли, Заживем мы как боги, до встречи в реале.